Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, Ефесянам 6:10. Сегодня, Сегодня всем здесь стигуем, радость вечная дана, Христа победу торжествуем, балуй душа полна. Спасенье вечное имеем, Христос нас искупил. Мы счастье младеем, а нем источник вечной сил. За Христом шагаем Его силой, мы сильны, с Иисусом побеждаем мы все козни сатаны, и в сердцах святое. Сегодня все мы здесь текуем, нам радость вечная дана. Веста победу торжествуем, волой душа полна. Спасение вечное имеем, Христос нас искупил. Мы счастьем владеем, огнем а источник вечной сил. Мы счастьем владеем, а в нем источник вечных сил. Аллилуйя.